Слушайте, я заканчиваю мод на Among Us. Сделайте время бесконечным. Я, конечно, знаю то, что игроки называют разработчиков игры богами игры. Но если они и боги, то, конечно же, боги игры, но не мира. И если ты заканчиваешь мод на игру Among Us, то разработчики игры никак не могут остановить время. В общем, ребята, не воспринимайте ничего в прямом смысле. Одна звезда... Потому что Тверь. Нет, блин, Воронеж, тебе на же. В общем, если ты любишь игру Майнкрафт, то тогда ни в коем случае не приезжай в Тверь. Видимо, в Твери все ненавидят данную игру. Сделайте платно, будет 5 звезд. Но если садить по аватарке данного пользователя, то тогда он правда заботится о разработчиках. Он походу хочет, чтобы все разработчики купили себе новый Кадиллак вот ты меня раз размешным а вот лично мне не смешно, ведь ты уже посмотрел три отзыва и до сих пор не поставил лайк и не подписался на мой канал. Ведь 65% зрителей смотрят мой канал без подписки, а до 30 тысяч осталось прям совсем чуть-чуть. Так что прямо сейчас поставь, пожалуйста, лайк и подпишись на канал, чтобы добить 30к подписчиков. В общем, спасибо за то, что ты подписался на канал и поставил лайк. Ну а мы переходим к следующим отзывам. Дорогие разработчики! Спасибо за внимание игра это поганая когда я для вас записываю тупые отзывы у меня очень сильно пригорает от людей которые не могут аргументировать свою точку зрения если тебе не нравится игра то тогда просто напиши почему же она тебе не нравится ведь есть вероятность то что твой отзыв прочитает разработчик и он увидит что же нужно изменить в игре да и тем более майнкрафт это не поганая игра а майнкрафт это моя жизнь Minecraft! Самая лучшая претензия к игре. Чё так мало времени? Не, ну на самом деле, эта фраза очень сильно жизненная. Приходишь на урок, который ты терпеть не можешь, начинается урок, ты сидишь, сидишь, и, казалось бы, прошло очень много времени, но ты видишь часы, и у тебя такой вопрос... Почему так мало времени? Ставь лайк и пиши в комментарии, если же за. И также напиши в комментарии, какой урок ты терпеть не можешь. По-моему, даже у отличников есть уроки, которые они ненавидят. И да, пожалуйста, не делайте слишком огромный список. Почему там много криперов? Почему? Почему так много людей, которые пишут в отзывах всякую дичь? Если много криперов, то тогда поставь сложность на мирную. Отзыв такой. Какашка, а не игра. У меня есть такой принцип. Ну, не нравится тебе, то тогда не играй. И вообще даже не скачивай. Если в игру кто-то играет, то это уже значит, то, что игра неплохая. И, кстати, было бы классно, если бы так работало с уроками. Вот тебе не нравится этот урок то ты просто его покинул. Эх, жаль, что так нельзя. Но ну, а еще было бы классно, если бы ты прямо сейчас поставил лайк и подписался, если ты еще не подписан. Давайте все-таки уже добьем 30 тысяч. Ну и также пиши в комментарии, продолжить ли мне данную рубрику. А на этом ролик подошел к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.